Приветствую вас, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для каждого знака зодиака. И буквально 1 апреля мы провели 4 встречу без перерывов, на которой я давала детальный прогноз на апрель месяц для каждого знака зодиака. Также получили прогноз по каждому году рождения, и бонусом был прогноз по каждому году рождения на год с детальными рекомендациями. Потому что каждый получил не просто а, гороскоп, что ожидает, гороскоп событий, а еще и как нейтрализовать негативные события и усилить желаемые. Также был дан подробный вибрационный фэншуй, как я это сейчас называю. Я в деталях рассказала, какие стороны света, чем будут опасны, а в какой области жизни, а почему, и самое главное, как устранить негативное влияние. И, конечно же, какие стороны света, для какой сферы вашей жизни можно и нужно использовать и, конечно же, секреты того, как это усилить. Четыре часа теории. Даже мы не успели разобрать вибрационные активации. Это определенные действия, которые будут активировать вибрации Земли, вибрации человека, соединять и активировать это вместе для исполнения ваших желаний, мои родные. Это дополнение вы обязательно получите в письменном формате, там же где и запись встречи. Конечно же, в еженедельных прогнозах я не могу дать вам всех этих секретов, которые помогут буквально каждому человеку сделать жизнь еще более счастливее при условии, если он будет выполнять рекомендации. И к нам уже обращаются люди с просьбой получить запись встречи, потому что кто-то почитал в чате, что пишут участники после встречи кто-то почитал отзывы кто-то просто дал рекомендации своим знакомым о том как насколько полезно потому что поверьте мне подобного прогноза вы не услышите нигде это точно он создается моими авторскими методиками и мы оставляем возможность приобрести запись этой встречи ссылка на запись на приобретение будет под этим видео на нашем канале в youtube если вы нас смотрите в соцсетях то Нажмите на на значок YouTube в правом углу видео мышкой надо поводить чуть-чуть и вы увидите в правом нижнем углу значок YouTube нажимаете на него и вы попадаете к нам на канал чтобы мы точно были уверены что вы перешли на канал увидели сделайте несколько простых действий сделайте лайк подпишитесь на канал сделайте репост во все соцсети и мы поймем что вы точно добрались до нашего канала и под видео вы найдете ссылку а а также я сразу хочу вас пригласить, мои родные, 5 мая на живую онлайн-встречу прогноза на следующий месяц, где вы не просто сможете стать участниками прямого эфира, но и задать свои вопросы. А еще секрет, который я не разглашала до той встречи и, в общем-то, ну, озвучу его сейчас – только участники прямого эфира смогут создать намерение на свое желание или о своем желании. Да? И я вибрационно буду работать с участниками только прямого эфира на исполнение этого желания. На то, чтобы события в вашей жизни начали складываться так, разворачиваться, чтобы ваше желание начало исполняться. Поэтому я всегда рекомендую участвовать в прямом эфире. И я напоминаю, что следующая встреча – состоится 5 апреля в 14.00. Также ссылка на участие будет на нашем канале в YouTube или пишите нам в соцсети запросы, мы обязательно вам дадим ссылки. А теперь прогноз на неделю для весов. Весам в начале недели, возможно, предстоит обновить свои отношения с близким окружением. Вы вновь можете начать общаться с теми людьми, с кем давно уже не общались. Не исключено, что в поле вашего зрения появятся и новые люди. Знакомства будут происходить в основном в дороге, в общественном транспорте, где-то вне дома, поэтому будьте активны на этой неделе». А у учащейся молодежи, ну вот им придется поднапрячься с учебой и подтянуть оставшиеся хвосты. Вы легко сможете усвоить те знания, которые раньше вам давались с трудом. А со среды и по окончании недели у вас будет благоприятный период для решения материальных вопросов. Вы сможете приобрести те вещи, о которых вы давно мечтали. Ваши личные доходы вырастут и также вы сможете рассчитывать на помощь со стороны близких, родственников. Расскажите им о своих планах относительно покупки и они обязательно вам помогут. А сейчас об отношениях на эту неделю. На этой неделе влюбленным весам не стоит давать, делать ставку на диалог. Это отличный период для обсуждения трудных вопросов, трудных тем, если в вашей паре царит идеальное согласие. Однако, если отношения переживают некий кризис, вероятность очередного обострения выше, чем улучшение раздражающийся фактор может набрать силу в выходные и если вы не хотите испортить совместные выходные и возлагаете на них большие надежды стоит заранее выбрать место где ничто не напоминает о причине конфликтов не затрагивает в разговор не затрагивайте в разговоре какие-то критические темы в общем Постарайтесь подобрать наилучшее место для совместного выходного. А теперь карьеры и финансы. Вы знаете, вот непростое время ожидает на этой неделе весов, работающих на арендуемых площадках. Возрастает вероятность конфликта с арендодателем. Вам могут объявить о повышении, например, арендной платы, что может поставить ваш бизнес в затруднительное положение. Также это не лучшее время для проведения ремонтно-строительных работ. Подрядчики могут просто нарушить сроки поставки стройматериалов, и вы вынуждены будете терять время в простое. А уже в конце недели будет удачное время для оформления кредитов, особенно если это ипотека. Так что действуйте! Ну что, мои родные, вот такова будет у вас неделя. Я напоминаю, что вы можете приобрести запись еженедельного, ежемесячного прогноза простите, на месяц, на апрель, где я даю не просто рекомендации о том, что вас ждет, а также рекомендации, как усилить сильные стороны и как нейтрализовать слабые стороны. И очень-очень много секретов. 4 часа секретов, пожалуйста, используйте для улучшения вашей жизни. Также вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз на неделю, где я дам детальное описание каждого дня недели, общая тенденция дня, финансы и отношения. Или заказать на одну сферу жизни месячный гороскоп, где я дам вам детальную диагностику и рекомендации на каждый день месяца. Все ссылки для того, чтобы вы могли посмотреть пример прогноза и заказать его, есть под Этим видео на нашем канале в YouTube. И, конечно же, мне всегда приятно с вами общаться, а не быть просто говорящей головой в YouTube. А ставьте лайк, если вы посмотрели это видео, и оно вам понравилось делайте репосты а это будет небольшим вашим энергообменом в знак признания того что мы для вас делаем и конечно же подписывайтесь на наш канал тогда вы будете получать первыми оповещения о выходе нового полезного видео ну что мои родные с вами была елена дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю до новых встреч нежно обнимаю всех в чате и обещаете стать еще более счастливыми а мы в в свою очередь, вам постараемся в этом помочь. Пока-пока, мои родные. До новых встреч!